жареного котенка не хотите никто не остановит меня я, я супер котенок у <мышл> господи О, ть, господи <плесл> ну что ж хаешки котятушки с вами котя ну а, точнее с вами снова Неллил. и эта игра кет симулятор Кити... а -а -а! делаешь, котенок! Какой, какой милый! Выбрать кошку! Одежду? Выбрать кошку! О, панда! О, мама! Эта игра на самом деле платная, но мне повезло, и я ее бесплатно приобрела. Серьезно? Ну что ж, давайте-ка я дождусь, когда вот закончится это все. О май гад, что это такое вообще? Ладно, играть. Я еще ни разу не играла в эту игру, но мне так интересно. О, О боже, серьезно? О боже, это же самый настоящий симулятор котика. Вау! Стучите, помойка? А как мне это сделать? Гляньте. Господи, ну как такому вот маленькому, миленькому, пушному зверьку, да не отсыпать чего-либо? Побежали, побежали. Стучите, помойка. Стучите, что-то там еще. Давайте-ка вот так вот. Бедная котейка. Как классно. такое вообще. Это типа штраф или что это? Я не знаю, что это, но мне нравится. Давайте позбиваем это все. Черт, где все? Никто не видит проделки котенка. Пицца. Вау. Да ладно. Мы можем это съесть. Боже мой, где котенок? Почему все открыто? Бери, не хочу, как говорится. И у нас котенок, короче, немножечко джедай. Давайте встретим здесь мышку. Вон там одна бегает. Ага, одна поймана. Вторая поймана. Ха-ха-ха. О, молоко, молоко. Я хочу молоко. Мяу. Папа-папа-папа-папа-пам. Бах-бах. бизым бизым бизым мяу Ну. Что здесь делает еда? Никто не остановит меня. Я супер-котенок. Я, Алёша, мне всё можно. Поймать меня, да, пизделью, невозможно. кто знает, тот поймёт. Бедный котёнок сейчас и пушку но... Квест завершён. Он в стеночку вошел. А вот и мышка. Давайте прямо здесь вот ее подождем. Наверняка она будет сейчас... Да, она бегает по кругу. Квест завершён. Придут хозяева в этот магазин. Офигеют. Надеюсь, что они сразу не пристрелят бедного котенка. А то все-таки это я им управляла. Давайте полностью очистим этот прилавок от всего ненужного. А ненужного все вообще. Вот лучше бы это мне все отдали. А то вы все в магазинах это держите? Что это вообще такое? печеньки или что это? Это говно или мне показалось? <таспорщик> да ладно, на уровень пройден, только я так и не поняла вообще последнее, что это за стержень. Ну ладно, перейдем-ка в меню. Рождество уровень. Оте господи. А тут есть где-то Дед Мороз вообще? Или что тут вообще происходит? А -а -а! Ух ты! Я уж подумала, все, пипец, котенку. Че за леденец? Фигня какая-то. Жареного котенка не хотите? Котенок разогнался, котёнок на бежной скорости влетает. Вот сюда. Вот сюда. Сюда. И сюда тоже. Разбивает шарик. Чудесным образом ломая его. А не свою черепушку. А, гляньте, такой Дед Мороз. Да ладно, смотри, Дед Мороз. Если бы этого увидел мой батя, он бы этого котенка поймал и вне зависимости от того пола кастрировал бы. Я вот это вот разрушу, и вот это тоже. И вот это вот тоже, и вот это вот, и вот это вот. Это все, вот это все разрушу. А! Наташа Халк! Наташа Мурмурмял! Давайте подбежим, что ли, к тому Деду Морозу. Ну что ж, котяточки, довольно-таки да прикольная игра. Симулятор котенка. Кошкин дом. Вау. Корм. Покушай, Китя. Тебе нужно сил набраться. Помыть котенка можно. Ничего себе, котенок, Моя давно уже разревелась. Играть. Ха. Это как цветочка -то вообще. Ничего так. Боже. А вот это вообще такой пушистик, припушистик. А давайте я выберу уже расцветку, которая... Ваай. Расцветка Мейн -куна. Класс. Вот такой миленький вот этот вот. Давайте вот так вот. Логин Кет 271 Давайте-ка выберу логин налево <смех> Питание? Что hey. а? ты хайкаешь там? Hey. Гляньте Тут человек Что hey. ты хайкаешь? Питание 100% Найти еду и весело провести время Ой, вон Гляньте, мы прям по воде можем бегать На, ну ты покушать хотел, как я вижу? На! Кушайте! Да не обляпайтесь! Питание, питание на сто процентов! Ух ты, куда я запрыгнула? А если... На человека не получится? Эх! Как они летают смешно, это ж пипец! Она как... О, отлично! У меня первое место! А ты еще что за хрен? Что тебе надо? Там еда! Называется, пустил кошечку в свой домик! Куда это ты удрал? Ха-ха! Я победитель! Отлично! Спасибо. Ой, шикоси, котятки. <смех> <смех> ну что ж, катитушки, а на сегодня думаю, мы давайте-ка завершим похождение по симулятору. Я надеюсь, что вам понравилась данная игрушка. Если это так, то поддержите меня с бородовым лайком под этим видео. Если хотите, то давайте как-нибудь вместе поиграем. Можно даже стрим замутить по этой игре. Она реально прикольная. И если вы знаете похожие веселые игрульки, то обязательно напишите мне об этом в группу ВКонтакте. И всем пока, котятки!